Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Неверов, это проект GetOnliner, Академия интернет-бизнеса. В этом видео я расскажу вам, как зарегистрировать домен. Чтобы зарегистрировать нам домен, нужно перейти на сайт регистратора. Я всем рекомендую использовать сайт REGRU. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Почему? Потому что это именно регистратор. Это не какой-то посредник, не какая-то там мелкая компания, а это действительно большой регистратор доменов. У него, конечно, возможно, цены не самые дешевые, да, но хочу вас, ребята, предостеречь. То есть, если вы видите объявление регистрация домена там за 29 рублей, там за 39 рублей, и переходите на такой сайт, да, где там, ну, все криво, едут шрифты, как-то фотографии ну, некачественные. Не то скорее всего, что это э, какой-то школьник, который э, за, зарабатывает на партнерской программе. И в случае, если этот школьник передумает работать, да, там, отключит свой сайт, то в, у вас могут быть проблемы с, домен, э, да, с доменным именем. Поэтому регистрируйте обязательно домены у крупных регистраторов. Также я не рекомендую регистрировать домены на сервисах, на конструкторах сайтов. То есть очень часто бывает, что какие-то акции они дают, предположим, при оплате э, там, сервиса на, на один год домен дается в подарок. Тоже так делать не рекомендую, потому что здесь они вас подсаживают на свой сервис. У вас должна быть своя, свой личный кабинет управления доменом, у вас до, э, должна быть своя панель управления доменом. Вы в любой момент должны самостоятельно уметь, ну не обязательно уметь, а хотя бы иметь возможность переключить домен на другой сайт, на другой хостинг, то есть привязать его к каким-то любым сервисам, то есть это должен быть ваш домен. Если же вы регистрируетесь на каком-нибудь конструкторе сайта и вам домен дают в подарок, то у вас тоже с этим будут проблемы, потому что админки регистратора вам вряд ли они дадут доступ они тоже работают там как бы как посредники по партнерской программе то есть вы у них оплачиваете хостинг оплатили они там зарегистрировали домен у себя там в личном кабинете просто отобразили что вот у вас этот домен есть но это не админка итак мы переходим на сайт regroup по ссылке которая указана под этим видео и первое что нам нужно это понятно зарегистрироваться регистрация так значит сначала мы указываем свой e-mail. Угу. значит ну здесь понятно потом можно все это будет привязать пока я этого делать не буду я пока просто перехожу в раздел домены и нажимаю заказать домен так ну, здесь он меня просит подтвердить письмо. Я перехожу в почтовый ящик. И вот вижу здесь письмо от Регру. Подтверждаю свой email. Все, замечательно. Get. Я хочу домен getonliner.ru Ну, я уже проверил. Я уже ä, знаю, что этот домен свободен. Очень долго, кстати, мы выбирали название, чтобы был свободен домен. Очень часто бывает, что домен занят. То есть, если вы придумаете какое-нибудь шикарное название, красивое, понятно, что оно уже занято. Так, хорошо. Переходим к заказу. Угу. Так, это нам ничего не нужно. То есть, это мы отказываемся. Так, регистрация домена на один год. Сервисы, DNS, SSL-сертификат. Это нам не нужно. Это мы все выключим. Так, хостинг. Хостинг тоже нам пока не нужно. Все. 199 рублей. Итак, ребята, смотрите дальше. Вот здесь есть такой вот ярлычок спрятанный, да? Если мы на него нажмем, высветится поле ⁇ Ввести промокод ⁇ В описании под этим видео будет промокод. Вводите его сюда, нажимаете ⁇ Добавить ⁇ и нажимаете в корзину. Все, смотрите, у вас тут появилась небольшая скидочка. А, значит, если у вас еще будут дополнительные услуги, то промокод а, также сработает на все услуги. Нажимаем «Оплатить». И здесь мы выбираем способ оплаты. То есть вы здесь можете выбрать по карте, Яндекс Деньги, Киви. Ну, в общем, все, которые способы указаны. Либо вообще можете... А, сходить в терминал, да, то вот сюда вот, если нажмете, распечатаются реквизиты. Либо, ну здесь не не активная страница, это для организаций. Я выберу Яндекс деньги оплатить. Тут у меня еще какие-то баллы есть на Яндексе. Все замечательно. Подтверждаем платеж с телефона. Ну, на, на Яндексе это в приложении. Ну, вы можете выбрать свой способ. То есть, если вы э, оплачиваете по карте, просто вводите данные своей карты. Так, дальше. Здесь вот есть такая кнопка вернуться в магазин. И давайте посмотрим, что у нас с доменчиком нашим. Все, замечательно, он у нас появился, ну здесь конечно нам предлагают его настроить, то есть нам нужно здесь будет произвести настройки, но это уже другая история, то есть все, домен мы зарегистрировали. На сегодня на этом все, ставьте лайк этому видео, обязательно делитесь с теми, кому оно будет полезным и обязательно еще посмотрите описание к этому видео, там будут полезные ссылки по данной теме. С вами был Сергей Неверов. Я обучаю, как открывать онлайн-школы и помогаю выстраивать успешный бизнес в этой сфере. Не забывайте подписываться на этот канал. Здесь я делюсь различной информацией на тему онлайн-образования. Выкладываю обучающие ролики по различным сервисам. Разбираю важные инструменты для онлайн-школ. Провожу трансляции и вебинары. Смотрите другие видео на этом канале. Уверен, вы найдете много полезного.